Всем привет! С вами Маша Смолот, и я рада приветствовать вас на своем канале. Лето насыщено дня рождениями, и, и опять мне нужно сделать подарок. И на этот раз это будет кулон из дерева. У меня есть вот такой кусочек дерева американского ореха с очень красивой текстурой. Вот, из него мы будем делать кулон. Для него я нарисовала несколько эскизов. Сейчас вам покажу. Вот. И пока рисовала, я, значит, пришла к выводу, что вот этот набросок мне нравится больше всего. Пожалуй, я на нем и остановлюсь. Вот. Но так как это эти эскизы рисовались, пока я ехала в трамвай или в метро, и здесь, конечно, нет полной симметрии, то есть, то есть нет каркаса. Поэтому я сделала каркас. То есть все взяла лист клеточку а с помощью линейки отмерила квадраты разделила как это все будет и получилась такая вот схема естественно конечно в конце будет еще какие-то элементы добавляться но пока будет вот так и с этого мы и начнем значит следующий размер соответственно такой будет как нарисован следующее что мне нужно это копирка Коперка, правда, уже видавшие виды, но я думаю, она все-таки переведет мне то, что нужно. Сейчас нам надо выбрать текстуру, которая больше мне нравилась. Здесь какие-то волны. Они, конечно, красиво смотрятся, но... Наверное, надо что-то... Ну, ладно, выберу вот с этого уголка. Здесь вроде... Так, приложим. Мне потребуется скотч. И, значит, приложим сейчас нашу копирку краешку. Главное, чтобы лист покрывал. И малярным скотчем я сейчас закреплю, чтобы рисунок не смещался. Так, теперь обыкновенной ручкой мы обводим контур. Хочу посмотреть, как... А, вполне прилично переводится, так что можно не переживать. Сейчас проверяем, все ли мы перевели. Да, в принципе все, и теперь пойдем, не, не уверена я, что дремель возьмет, Ну если не возьмет дремель, будем как-то грубо пытаться лобочком пилить, но надо попробовать. Случилась вот такая вот фигня. А, я пришла, я пришла из института, на полу нашла вот это. Моя драгоценная собаченция, сперла со стола. Хотя здесь кучу всего, как бы я опаздывала и поэтому осталось вот все в таком вот сраче. Но она все равно выбрала кулон, хотя можно было погрызть, не знаю, все что угодно, линейку ручку от молотка, еще что-то. Ну, в общем, так. Но, так как отснято очень много видео, я не буду все это начинать заново. Я просто сейчас говорю о том, что вот так вот случилось, и буду делать новый кулон такой же по этому же эскизу. И начну снимать видео с того момента, на котором я остановилась. На самом деле я сама виновата, конечно, надо было все убирать. Ну что было, то было. Так, ну что, вот я переделала. Постаралась учесть какие-то моменты, сделала намного тоньше его. Готов к декрустации. Сейчас как раз немножко расскажу про... То, чем я буду инкрустировать у меня подруга занимается тоже рукоделиями всякими вот и она мне и она мне дала вот такую штуку это ну, грубо говоря золотая фольга из настоящего золота вот и залита все этой эпоксидкой хорошего качества поэтому выглядит это вот как янтарь вот. Очень красиво вот из него я буду сейчас вырезать такие детальки постараюсь по форме но я хочу попробовать округлить закруглить как бы потом это все буду полировать конечно на примере как вот здесь я уже начала делать и я поняла что я ошиблась потому что э подогна подогнать подробно очень тяжело у меня не, хват не, хват ну, не хватит нетерпения не умения вот, поэтому я буду делать вставлять больше камушек, то есть его делать немножко с этой стороны более подходящим под формой, но сверху будет выпирать, потом я закруглю это все дело и будет как будто выпирающий такой камушек, ну не знаю как это получится, но будем сейчас пробовать. Ну что, друзья, вот я и закончила кулон. работая я довольна. С американским орехом очень приятно работать. Второй вариант мне даже больше нравится. Думаю, имениннице тоже понравится. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока!